This place. Only if we see a zerg. Yeah, I got your zerg right here. <laughs> Ну все, надеюсь, это было слышно точно. Чувствуешь, Здесь, нас. Си... Посмотрю сейчас, это было ли это слышно. слышно. Да, это все было прекрасно слышно, так Лево, что Зенгов. возвращаю это игру. Задар. Тамплиеров я бо... Чувствуешь, Целебрал? Протосы Здесь, на чаре Поджидают нас Тебе не стоило сюда являться Командир Протосов Знай же Что я Кереган Королева Зергов Мы уже встречались прежде Королева Зергов я задар из касты тамплиеров. Я помню, как ты беззаветно сражалась против зергов и преданно служила своей расе. Печально, что столь благородная воительница стала послушной слугой сверхразума. Не тебе судить меня, тамплиер. С нашей прошлой встречи я стала намного сильнее. А вот ты, как я вижу, заметно ослаб. Может и так, королева. Но что, если я просто не растрачиваю свои силы на пустую браваду? Хлупец. Готовься к обороне, комплиер. Я иду за тобой. Что же, здесь у нас, похоже, первая встреча за зазергив против протасов. Посмотрим, на что способны протасы против королевых зергов. И вправду, Кориган стал сильнее с прошлой серии. Этот амплиер не похож на своих собратьев. Подумай, стоит ли спешить в атаку. Не спорь со мной, Заж. Предупреждаю, ты играешь с огнем. Ты смеешь угрожать Церебралу? Да ты всех нас погубишь. У нас есть стражи, так называемые. Или, если не ошибаюсь, хозяева стаи, как они были во втором StarCraft назывались. По-моему, это они. Они выпускают из себя дополнительно маленьких таких... Дополнительно маленькие войска, которые, ну, в общем, атакуют противника. Маленькие юниты создают дополнительные. Так... Где у нас газок, мне интересно. А, газок вот. Газоват. давайте создадим еще побольше рабочих. Надо бы пропалить эту карту. Давайте-ка пошлем одного муталиска посмотреть, что здесь у нас. Есть такое. Так, кристаллики у нас здесь, я смотрю. Вторую базу здесь можно поставить. Так, можно уже, кстати, было бы установить дополнительно второй инкубатор. Второй инкубатор, значит, первый нужно будет превратить в улей, ну или как он там называется, короче, в улучшенную форму инкубатора. Так, давайте сюда еще слетай. Ребятки на нас нападают, я смотрю. Так, что тут еще были кристаллы, что ли, можно еще одну базу там поставить. Логово, вот как она называется. Так, вот найду Так, <тит> отлично. Так, нет, здесь нас уже поджидают друзья наши протасы. Есть, там мы точно не сможем устроить базу. Надирать Добывайте, давайте все. Испинчик. Надо будет перелететь и здесь устроить нашу базу. Потому что, видите, здесь не получится по суше нигде пройти. <coughs> Полюбак не мне придется не перелетать на ту базу. Так, ну давайте гидры, наверное, сделаем. Требуется а, наверное, еще, минералов. Еще рабов. А, хотя нет, рабы мне сейчас не нужны. Давайте лучше, чтобы войска могли переносить. Воззирать. Требуется больше минералов. Требуется больше минералов. Да. Уже иду. Все так, получение надо. Это вот, еще нет. еще зерлингов было бы нам очень кстати иметь. Так, посмотрим, что здесь у нас. Наверняка здесь имеется уже войска протосов. Опа, тут похоже есть халявная база, я смотрю. Да, халявная база. Причем опять-таки сюда нужно перелетать, потому что так просто не получится высадиться перейти кишечком. Революция скоро уже будет закончена. <свес> <больше минералов. свес> Получаю еще также зергов. Так, давайте парочку рабочих наделаем, чтобы на второй базе можно было сразу много чего построить. Так, давайте вас сходить быстрее. Ну и давайте двух этих туда, парниш. Все, высаживайтесь вот здесь где-нибудь, на краешке, чтобы далеко себе не лететь. Не тратить времени очень много попусту. Так, давайте-ка еще передвижение увеличить скорость. Ага, минералов-то недостаточно у нас. Слушайте, да, кстати, зря я вот все, все еще сделаю. Мне ж нужно здесь базу поставить. А без ресурсов как я ее поставлю? Сейчас у меня ресурсов недостаточно. Так. Все, оставим здесь базу. Отлично. Что на так, можно было бы дополнительно еще поставить какие-то защитные сооружения, <плодисменты> да? противник сейчас начнет нас атаковать уже, прессовать посильнее, потому что один всего лишь навсего протас, да, зилот он, ну, ничего нам не нанес никакого урона это уже давно было, да, вот начинают уже идти драгуни собственно говоря, как я и ожидал да, кстати, здесь хозяева стаи называются правильно страж, потому что они, по сути, ничего не делают, кроме как кидают какие-то кислотные споры если не могут нам производить дополнительные <coughs> мелкие войска, которые, ну, летят сверху и нападают на противника Нет, это никак не во втором стар-карте, уж точно Так, давайте-ка еще закапывание, я приобрету такую способность Хотел бы отправить зерглингов, чтобы они где-нибудь позакапывались Дабы палить нападение врага заранее, чтобы знать, куда он будет нападать Так, одного отправлю, просто разведать, если здесь где-нибудь еще. Нет, опорных пунктов здесь поблизости нету. Они даже вот уже здесь никого нету еще до сих пор. Так, здесь у нас база появилась. Отлично. Начинаем добывать, давайте-ка кристаллики. Плюс еще начинаем добывать виспенчик. Все, начинаем добывать. Строим еще, давайте-ка, дополнительно одну эволюционную камеру. Даже я думаю, что лучше было поставить сразу парочку. Так, эволюция завершена. Так, мне сказали, давайте закапливаться. Все закопались фактично. Минералов, минералов Да, скорее добывайте быстрее. Угу. Эволюция продолжается у нас. Не да, натирает, больше минералов. Эволюция пока продолжается. Так, ну что, уже можно, в принципе, нападать. Я думаю, да, мы, ну, точнее, не нападать, и а начинать создавать нормальную армию. Плюс еще надо бы высадиться нам на той точке, которая находится между нами, вражеской, скорее всего, базой. Потому что, видите, какая фигня. Там достаточно мало войск, но при этом кристалл здесь дофигища. Так что туда переместить бы рабочих, войска и бы вообще все чики чик Что-ли там и там полные войска Да, кстати Так, Как-нибудь сюда подлетайте пока что Опа! Ваши там смысле тут. Фига там. они посносили наши войска. Вообще все не по плану получилось. Совсем не по плану. Вот так они еще оказывается, здесь могут идти. Ай-яй-яй-яй. Как он попался, блин. Ну так она все на штурм может мутить. Давайте этим войскам высажусь Я думаю, вполне хватит пробить оборону. Должно хватать. Там этот все еще стоит, да? Который кидается, блин, своими шаровыми молниями. Ой, жесть. Просто жесть. Всех убил. А -а -а. Надо его сверху, конечно, долбить, я это понимаю, но у меня просто шпили нет. Надо ставить шпиль. Здесь еще, конечно, королев было бы неплохо здесь размножить. И высаживаться, но вот, если добивать уже этого долбаного слоника, блин. Ну ладно, это не слоник, кто-то называется, не знаю. Нет, не всех весне. Все добили его слава богам начинаем развивать дальше требуется улей, развивайте улей Сюда кидаю. Вы стойте как-нибудь. Да, по отдельности от вас опять вас убьет высадившийся противник. Вот-вот появится. Нам еще требуется сейчас этого на да, надзирателя создать, оверсиры. Так, идут противники, я смотрю. Версии идят сюда нахер. Так, а все? Версиров нафиг посылаем отсюда, они не нужны. Такое место занимает. Больше мута. Так, дальний бой больше угу. Добывайте больше минералов Здесь у нас уже постепенно иссякает Здесь, кстати, их до сих пор надо будет сюда побольше рабочих Я рабочих-то всех потратил на постройки Больше минералов. Требуется больше Блин, везде минералов Так идите, добывать. Все добывать. версиров так да панцирь еще усиливаем мы ну, в принципе все пока ждем так лимиты все больше все больше армия можно было пропалить, что там вообще противника за войска хоть. Очень долго развивается улучшение в шпиле, сколько? Крайне долго. Так, вы все добываете. У нас тут что-то есть а у нас тут что-то есть Оу, нифига, сколько у них здесь драгунов вот это жесть Потерял два металлиска, но это ничего особенного И тем дальше смотрим сюда можно пешочком добраться то есть поэтому в там бесполезна получается еще одна база а здесь что получается тоже база что ли не ну тут просто они видимо огородили кристалл чтобы они могли добывать Ох ты, нифига, опять дофигища драгунов. Просто жизнь какая-то. Нанимаю, давайте тогда лучше извергингов и гидролистов. Так, ну, Керриган всегда сиди, короче, на базе. Я боюсь тебя отправить вообще в вот атаку. У нас улучшения почти все завершены, так что... Можно было поставить еще даже третий улей. Дабы больше еще войск нанимать. А смысл мне читать чат? Вопрос у меня такой, очень хороший. Потому что по сути ничего интересного я там, не знаю, не читали. Читать нет смысла. Ну, я могу прочитать ради прикола, но какой от этого толк. Так, ну ладно. А -а -а, у меня тут мута была, да. Три муты. <coughs> Добавляю к тому войску, что у меня уже есть. Не, напишите что-нибудь путевое, я буду читать. А так это просто вырезка, по сути. Так, собираем, давайте камни а снизу. <coughs> так, уже пятую улью у меня. Опа-опа-опа-па. Это что такое, прилетело сюда? Супер. Ну смотрите, кому-то не справляется. Да, при этом у них только по первому улучшению, а мута все равно не справляется. Вот, ну, крайне тяжело. Им это удалось. Так, тоже тут давайте-ка это сделаем. Мута, поэтому пускай на базе, наверное, сидит она, потому что, ну, не сильно мне поможет в бою. А дома она вполне будет неплохо справляться с противником. Так, они уже приготовились, я смотрю, нападать на меня. А, я все войско выделил на улицу, блин. Возвращайтесь. Возвращайтесь пока что, потому что еще предстоит нам отбиться от вражеской атаки. королев, но ну, я думаю, нет, больше не надо королев того количества, которое у меня уже есть этого вполне будет достаточно посмотрим, что тут у них вообще за войск -то. может быть, даже можно будет их развести королевами Хотя, ну, знаете, да, сейчас получается... Хотя нет, там слишком много войск, там королевами не получится развести, даже если я буду контролить хорошо. Не получится. Там одни драгуны, которых там штук, наверное, 15 было. Так что... Ну, можно развести королеву, но это надо 15 королев, причем, чтобы они не попадали под обстрел, что практически невероятно. Так что нет, наверное, давайте традиционно просто пойду я в лоб... Ударили его всеми войсками и он разлетится в дребезге, я так предполагаю Войск целая куча Сделать Гэшечка. Так, и что-то у них было Просто, по сути, такой небольшой Барьер от меня Да, они рычаги От меня таким образом укриться Ой-ой-ой Вот это было очень опасно, кстати если бы вот эта штука выстрелила бы, тут конечно бы она порубала бы как... просто всех бы моих солдат, всех моих зерлингов. Что мы получается их убили Или убили мы всех Я думаю что нет Прилетела сюда эта фигня, который сейчас будет всех убивать моих звергинбер. Бедных звергинбер. Сука. Отходим. Однозначно отходим. Сейчас сюда прилетит тяжелая артиллерия. Так, зато у меня есть слежение. Кстати, они направляются ко мне. Своими войсками. А зачем он туда высидел но ну, это чисто бесполезная трата сил Вот знаешь, где собака зарылась Так, надо, значит, туда по-любому металлических посылать Давайте муталисков. Попробую с помощью мута тогда прорваться. очень большая стая <звы> долет атаковать. <звы> Нам целомать ему вот это здание. Гиберметическое ядро, у них не смогут появляться драгуны. Такую-то, такую-то, такую-то. все у нас воздух просто забавил нас вот. мута Я думаю, ломается. Нахуй. Так, ну что, у них осталась еще одна база, по-моему. Так. Да. У них осталась еще одна база. А, или все. Же ты, <смех> или за тебя всегда все делают подчиненные. Я буду ждать тебя здесь, королева. Приходи, и я сокрушу тебя. Приведите к вместо поединка без сопровождения. А как я ее должен привести без сопровождения? Так или иначе, должен быть какой-то этот... Оверлорд. давайте его сюда кинем. Пускай он подведет ее. А если было бы сопровождением, вы проиграли, да, типа написал бы? Ну-ка, сохранюсь, может быть, считается как будто оверлорд это сопровождение, но конечно, нет. Потому что как бы я ее еще подвел бы туда. Ч, сейчас драчка будет? Да он, он даже ее не пробивает. Так предсказуемо, что мне даже не нужно встречаться с тобой лицом к лицу. Твой злейший враг, ты сама королева.